Здравствуйте! Наступает зима. Совсем скоро вода превратится в лед, а с неба начнет сыпать снег. Наступает время, когда нужно переобувать своих железных коней. Многие автолюбители задаются вопросом, какую резину поставить – с шипами или без. И сегодня я, Кирилл Ларин. И я, Илья Гуревич. Попытаемся ответить на этот вопрос в программе «Уроки безопасности». То, что шипованная резина чувствует себя куда лучше на ледяном покрытии, неоспоримо. Но те, кто предпочитает шипы, ездят не всегда по льду. Сегодня мы попытаемся выяснить, насколько автомобиль, обутый в не шипованную резину, превосходит поездовым качеством автомобильчик, обутый в шипы. Для чистоты эксперимента мы взяли два абсолютно одинаковых с технической точки зрения автомобиля. Peugeot 107 и Citroёn C1. Мы обули машины в зимнюю резину одной марки и одного размера, но с одной разницей. пежо с не шипованной резиной, а «Ситроен» на шипах. Во многих странах Европы шипованная резина запрещена. Во-первых, климат более мягкий. Во-вторых, правительство волнуется за сохранность дорог. И в-третьих, водители в большинстве своем более дисциплинированы и не нарушают установленные скоростные режимы. Тем более зимой. А в условиях необъятной России, в зависимости от региона, шипованная резина просто необходима. Хотя в некоторых районах можно обойтись липучками и даже всесезонкой. Французские малолитражки для испытаний выбраны не случайно. Ведь на крупных автомобилях с большим пятном контакта наличие шипов не так важно. Тем более, если, например, автомобиль оснащен полным приводом. Именно поэтому мы взяли маленькие автомобильчики на маленьких покрышках. В таких условиях проще оценить разницу. Мы придумали ряд испытаний, которые и ответят нам на наш сегодняшний вопрос. Вот скажи мне, Илья, как человек, живущий за городом, у тебя часто возникает необходимость зимой в шипованной резине? Да, потому что дорога у нас чистят. Плохо, как мы знаем, слякать, снег и так далее. Я, конечно, понимаю, что в городе шипы не так важны. Но вот представь себе ситуацию, что вдруг даже в городе утром ты попадаешь на гололед. Но ну, а я смотрю, ты остановил свой выбор на нешипованной резине. Как ты это обосноваешь? Обосновать я могу это тем, что в будни у меня маршрут такой – дом, работа, дом. И... Как правило, я передвигаюсь в пробках, и скорость моего передвижения порой не превышает 20-30 км в час, и поэтому шипы мне просто ни к чему. Ну а если представить такую ситуацию, что утром ты попал на гололед, наверняка такая маленькая машинка на таких шинах поведет себя непредсказуемо. Безусловно, ты прав, но давай представим обратную ситуацию. Ты едешь на шипованных шинах по сухому асфальту, и тебе нужно резко остановиться. Как раз сейчас мы с Кириллом попробуем смоделировать эту ситуацию. Для этого мы взяли с собой... Наших оранжевых друзей Именно они нам помогут сегодня измерить тормозной путь Этими конусами мы отмечаем начало тормозного пути Автомобильчики будут тормозить с двух скоростей Со 100 и с 60 км в час Начнет Кирилл на своем Peugeot, который обут нешипованную резину А для чистоты экспериментов в каждой из автомобилей мы установим GPS-навигаторы и по ним будем ориентироваться, с какой скоростью мы движемся. А начнем мы наш эксперимент с торможения со скоростью 60 км в час. Итак, поехали. 20, 30, 40, 60. 60. По-моему, получилось очень здорово, и тормозной путь не такой уж и длины. Тормозной путь 60 километров отмечаем еще одним конусом. А теперь проделаем то же самое, только на шипованной резине. Итак, наша задача разогнаться до 60 километров в час и оттормозиться в пол. А вот и первая неожиданность. Я встречал Илью здесь, а он... Остановился раньше моего конуса. Его тормозной путь короче. Как оказалось, шипы вгрызаются в асфальт и позволяют более эффективно тормозить. Но как ты думаешь, для чистоты эксперимента, наверное, стоит тебе сесть за руль и э, проделать то же самое на автомобиле с шипованной резиной? Я думаю, нужно это сделать. требовалось доказать. Действительно, на шипованной резине тормозной путь незначительный, но короче. Но я уверен, что на торможении со скоростью 100 км в час шипы проявят себя иначе. Второе упражнение. Разгон до 100 км в час. Так скажем, в загородном режиме. И также торможение в пол. С высоких скоростей, особенно на такой маленькой машине, конечно, шипованная резина дает чуть больше дискомфорта дело в том, что легенький автомобиль уводит и нужно работать рулем так, вот Илья оттормозился со скорости 100 км в час на шипованной резине ну а теперь проверим другой автомобиль поехали все-таки приятно разгоняться на нешипованной резине потому что никакого от нее нет единственное, что рык мотора так, 100 км в час и тормозим фу, вроде остановились я думаю, вряд ли у шипованной резины результат будет такой же, как у нас теперь мы имеем полное представление о том как автомобили тормозят И делаем вывод, что с высокой скорости машина на нешипованной резине тормозит лучше Но следующее задание еще сложнее Мы будем имитировать объезд препятствия Или как его называют лосиный тест Смысл этого упражнения в том, что мы делаем обычную переставку Как бы имитируя объезд препятствия Нам нужно разогнаться до 70-ти от препятствия влево, а потом вернуться э, в нашу классу. Делаем вывод. На шипах автомобиль не управляем. Ну, да, не управляем, но так, слабик. Смысл в том, что тут присутствует как и снос передней оси, который присущи любому автомобилю с передним приводом, особенно такому легкому, и занос, когда э, вы уходите от препятствия, оказываетесь как бы на встречной полосе, и тогда снос меняется заносом. Учитывая поведение шипованной резины при прохождении переставки, наверняка Кириллу будет проще справиться с этим испытанием. У меня нет ни грамму сомнений в том, что мой Peugeot, обутый в нешипованную резину, с лосиным тестом справятся на ура. Сейчас посмотрим. Что? Не требовалось... Доказать. Илья был поражен точностью прохождения змейки на нешипованной резине и решил сравнить свои ощущения, сев за руль «Пежо». Сразу чувствуется, что автомобиль на нешипованной резине более точно поддается движениям руля. И такое испытание, как лосинный тест, пару пустяков. Даже со стороны видно, что автомобиль, обутый в нешипованную резину, виражи проходят четче. А что будет, если немножко спровоцировать этот автомобиль в таких условиях. Посмотрим. Он все равно четко поддается движениям руля, и снос тут не настолько велик. Ну что, Илья, как впечатление? Именно это испытание дает нам понять. Автомобиль на не шипованной резине ведет себя предсказуемо и что самое главное, он дает необходимый уровень безопасности водителю А вот машина на шипах иной раз может повести себя неадекватно на таком покрытии, как здесь У меня не было сомнений, что нешипованная резина справится с этим тестом лучше Более того, скорее всего, и при более низких температурах, и при э, более мокром покрытии нешипованная резина будет давать больше сцепления с асфальтом ну что, Илья, может быть, перейдем к нашему уже финальному испытанию? Давай! Это испытание станет логическим продолжением лосиного теста. Змейка. Несомненно, у автомобиля, который лишен шипов, опять же преимущество. Я спокойно прохожу все виражи, контролирую автомобиль полностью, и на самом деле даже если бы машинка была чуть помощнее... Я бы, наверное, смог проходить все эти препятствия, все эти виражи еще быстрее. Разнесенная змейка позволяет приблизить предельные режимы к городским, вернее, не к городским, а к реальной эксплуатации автомобиля. Ведь вы же согласны, что на реальной дороге не будет ровной змейки или ямы не будут расставлены ровно вряд. Поэтому это упражнение нам еще больше дает понять, что шипованная резина в таких условиях работает неважно. Но не стоит забывать, что когда будет снег и уж тем более лед, преимущество будет на стороне такой резины. стоит отдать должное нашей резине Continental Conti Ice Contact. Мы видим, что борт стерт, все-таки мы испытывали эти покрышки в жестких условиях, но все шипы на месте. Это не может не радовать. И зря говорят люди, что если ездить по сухому, то шипы повылетают. Как мы видим, это не так. Не шипованная резина Continental Conti Викинг Contact 5 потерлась изрядно, но стоит помнить, что когда будет холоднее, состав-то мягкий износ будет не таким большим. Пора подводить итоги. Мы убедились, что нешипованная резина в таких погодных условиях намного не шипованной. Более того, разница в управляемости автомобилей с шипами и без достаточно для того, чтобы сказать, что автомобиль на шипах менее безопасен. Но не стоит забывать, что скоро наступит настоящая зима и выпадет снег. И именно в таких условиях Водители, которые управляют автомобилем, обутым в шипованную резину, будут чувствовать себя уверенней и комфортней Ну и самое главное, стоит помнить, что безопасность на дорогах – это прерогатива не шипованной или шипованной резины, а прерогатива водителя Ведь шины думать не могут, а думать может водитель о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения На этом у нас все, с вами был Кирилл Ларин и Илья Гуревич